Человек 28 лет, э, просто... следующий малый половой член, то есть действительно, э, помимо всего прочего, еще большая жировая клетчатка над половым членом и в спокойном состоянии полового членов около 4 сантиметров. Сейчас у нас состояние спинальной анестезии чуть больше, но все равно для молодого человека, конечно, размеры весьма маленькие. В данном случае мы делаем не просто лигометотомию, а мы еще хотим сделать частичную липоктомию, то есть иссечь жир на лобковой области для того, чтобы уменьшить эту зону и высвободить максимально половой член. Данная операция будет заключаться в исечении вот этого жира, а также в пересечении связки, для того, чтобы в последующем мы могли хорошо вытянуть половой член. Итак, нач начальные размеры вчера мы замеряли около 4 см, в частично региональном состоянии половой член порядка 7 см, 6,5-7 см, и посмотрим, сколько будет после операции. В конце нашей процедуры, убрав кусок жировой ткани и произведя томию сформировав пенопубикальную складку вниз, за счет чего дополнительно произошло удлинение полового члена, мы производим ушивание раны в несколько слоев и также ушивание кожи путем наложения внутрикожного косметического шва. Итого, с помощью и сечения на жира и пластика кожи мы достигли первичных 4 см, вы видите, где-то 10,5-11 см, то есть увеличение на 6 см. И плюс еще 2-3 см, см можно будет добавить в последующем вытяжении с помощью экстендера, стричера и использования вакуумной терапии. Так что очень хороший результат для данного пациента. И в финальном состоянии мы получили 13 см. В вытянутом состоянии сразу после операции, то есть, это, тут, это размер при эрекции, и это тот размер, которым можно будет вытянуть спокойный половой член после трехмесячной терапии. В иризированном состоянии, соответственно, половой член будет 15-16 сантиметров. Достаточно.